А перед началом этого видеоролика хочу рассказать вам про мой дискурс-сервер. Если вы присоединитесь, то сможете следить за новостями и первыми узнаете о выходе нового видео. Также вы там найдете приятного собеседника, можете задать вопрос лично мне. Для этого есть отдельная вкладка и многое другое. Приятного просмотра. Всем привет! Добро пожаловать на канал Magic of Editing. Это четвертая часть изучения программы Blender 3.2. В прошлой части мы смоделировали свою первую 3D-модель. В этой части я расскажу, как оптимизировать время рендеринга, используя движок Cycles, без потери качества изображения, а даже сделать его лучше. Вы сможете увидеть, что я нажимаю в нижнем левом углу. Итак, давайте начнем. Сразу извиняюсь за небольшие лаги. Для начала я открою заранее подготовленную мной сцену. Если что, 3D модель шумной машины, колес и дерево, которое создает тень, я скачал с интернета. Бочки и трава были взяты с QXL Megascans. Единственное, что здесь сделал я, это стена и огонь. Итак, давайте отрендерим нашу сцену без какой-либо оптимизации. <музыка> Теперь начнем оптимизацию. Для начала зайдем во вкладку настроек рендера и выберем в качестве устройства рендера видеокарту. Если у вас надпись GPU загорелась серым, значит переходим в Preferences System и выбираем куда. Если у вас нету здесь вашей видеокарты, значит либо у вас встроена видеокарта в процессор, либо у вас она не поддерживается блендером. Может она старая или от компании AMD, так как не все их видеокарты поддерживаются блендером. Далее я выставлю количество сэмплов на 256. Также советую обновить ваш блендер и скачать лучше его со Steam, так как там как только вышла обнов обнова, Steam сразу загрузит ее. Ведь начиная с Blender 3.0 рендер работает намного быстрее. Давайте рендерим сцену F12 и рендер начался. Так, в этот раз рендер занял намного меньше времени, а если точнее, то 12 минут 55 секунд. Также можно поиграться с размером тайтлов. Тайтл это квадратики, которые обозначают в каком месте изображение рендерится. Рекомендую ставить либо 128, либо 500. Если вы рендерите на процессоре, ставьте размер на 64. Теперь давайте перейдем в диспетчер задач и найдем там блендер. Правой кнопкой по нему и нажимаем подробнее. Снова правая кнопка мыши и выбираем приоритет высокий. И теперь небольшой бонус. Нужно избавиться от шумов, так как я поставил всего 256 сэмплов и картинка получилась довольно шумная. Перед тем как отрендерить изображение, заходим во вкладку слои и включаем там параметры Denosing Data и Z. Теперь рендерим изображение. Когда рендер окончен, переходим во вкладку Compositing и включаем Using Nodes. Добавляем Denoise и Weaver. Подключаем, как показано на видео. Также если у вас есть светящийся материал в сцене, но так как в Сайкос нет эффекта, который называется Bloom, мы добавляем и подключаем все так, как показано на видео. Готово! Ты огромный молодец, что досмотрел видео до конца. Напиши в комментах слово Blender, если досмотрел до этого момента. Надеюсь, все справились, если будут вопросы, пишите в комментариях. Если вы не смотрели мои прошлые туториалы, то переходите по этой подсказке, эти видео тебе точно помогут разобраться в Blender 3D. В этой части мы оптимизировали время рендеринга, тем самым сохранили себе время и клетки, а также получили немного опыта. В следующем видео я покажу, как сделать такую же реалистичную картинку, как в Cycles на движке Eevee. И соединим костер с эмуляцией огня и дыма. До скорых встреч!